Так, Адриан, ты где? Адриан, привет, привет, Адриан, ты где? Пока. Пока. Пока. Короче, срочная диалогия к тебе. Угу. Через вот. час. Ага. Угу. Вот. Угу. Я тебе скажу. Я не отказывался от скатулки. Как? Как? Так. Перышко стой. Пероманомаха. Куда полетела? Это путь. Пёрышка полетела в банк. Она пошла пополнять баланс. Угу, ну ладно. Кто... Сейчас кто-то кричит. Нет, Пепси, мы Зож. Все не пьем Пепси. Адриан, надо отойти. Адриан, надо отойти. Куда? Из -за... Из -за... Ты в туалет меня... хочешь? Там вот тут есть комнатка. Да и... Мне нужно с тобой поговорить. А. Так заходи. Так... Не лучше диалог будет здесь. Адриан, я спустись вниз. А, да, я Иди ко мне, Нет, ты спускайся. Мне нужно поговорить, чтобы никто не слышал. А тут всякие разговоры. А, так ты вверх, а потом... поднимись уже, я в комнате. Я в комнате. Ты где? Да ладно, спи на кухню спустись. Мне времени мало. я в комнате у себя mm -hmm. что ты делаешь ты где я вся в ком так сейчас я иду себе в комнату yes, <laughs> В то время я, я не отказывался от шкатулки, зато теперь Белосин думаю, что я отказался от шкатулки. На самом деле это был синтимонтер, который отказался от шкатулки. А у меня еще хуже проблема. Я рассказала об этом Маджести, Маджести сюда вылетает, так что если, если ты хочешь жить, меня не видел. Все, я пошел. Куда пошел? Ты хочешь жить? Нет. Ну, пошли со мной. Нет, не хочу видеть нафиг. Вот. Короче, ты меня не видел, ты не говори Маджести, это что ты меня видел? Все хорошо, до свидания. Маджести я видел Олега. Мы вот действительно так построили, вот. да? Рем. Ну все, прощайте. О боже. Привет. Ты Пока. Никого не видел в гостях. Другной племянничек, мой дорогой. Нет, нет. Олег, <nouvelles> его зовут. Нет. Я спрашиваю последний раз. Точно не видел? Тебя отправит в ядерную войну? Ладно, точно не видел. Что надо? Просто он просто до меня дошли слухи, это что он потерял все волшебные школы. Нет. У тебя слухи где плохие. Сейчас где сейчас находится камень для У меня. Покажи ее. А я самозванцам не показываю. А, это я еще самозванка. Ну, я пойду твоим маме и расскажу, какие. Я тебе я расскажу. Какие ты тут волшебных созданий держишь. Каких? У меня нет никаких волшебных созданий. Я все знаю. Че ты знаешь, ничего не знаешь? нас сквозь людей видят. Кто видит? Хранители. А я знаю, что где-то там ты прячешь свои волшебные патенти и комнаты. Ты что, думаешь, я не оставила тут своих камер? Не прослушал? Каких клопов? Мне нет их. Я не говорил, ничего про клопов. Ты сам это придумал. Я что я... Вот тут под столом жубачка. Это щип. Это жвачка, но это, это чип. Я... Я... Я... Я... нет Я... Я... жвачки. Я... Я... Я... Я все хорошо. <свачка> Шубачка подстала. <свачка> Где камера? Покажи хоть одну. Они невидимые. Ты что думаешь, технология уже до какого дошла, Прогресс? И ты думаешь, я не слышал, как ты по ночам тут? Орешь? А че моя ру? Давай. Это... Давай! <свачка> Все Ничего ты не знаешь Я, вижу, я ведьма третьего поколения У меня бабка была ведьма мама, мама была ведьма Тетя была ведьма, дядя ведьма все стой, все стой, все стой, стой, так. Не это не стой твои... Стой Вот эта палка очищает мозги На Теперь ты не знаешь, кто я? я Так, все, все. Не Ты все, все, все забыла все это знаю. Твоя мама тоже, кстати, ведьма Да хватит мне бить, затрала Идиотка. Ди Хорошо, не понимаешь? По-хорошему. По Нет. <сcoff> <сcoff> Я не знаю, где он, правда? Пучепатка ты не доделана. Все. Давай, выходи по тихой грусти. Тут лазишь, ну как кыш пошла. Если ты не красный, не человек, который ходишь красный костюм, откуда у тебя волшебные макароны, которые заряжают к вами, да? И, и что? Я помогаю мастеру Фу. Мастеру Фу не хранитель уже. Все он хранитель. Он второй хранитель. Это, вот это а ты первый. Нет. А еще Сухань. С... Ты... Да, еще суханя, ты какой-то там хранитель по что-то не знаешь. Я но... не хранитель, все отстань. Да, да, да. Я знаю то, что ты еще уходишь в красных пятнах. Никаких что? я не хожу в пятнах. В пятнах это в у крас... тебя уже в пятны. Да, короче, ладно. Ты видела а... себя, у тебя лицо в пятнах. Ты кажется, болеешь в больницу срочно. Подожди, мне тут нужна а, у тебя комната очень хорошая. Очень... Мне нужна. А у тебя нет, вали отсюда. Потихоньку грусти. И тут... мне нужно... С пространством и призвать магическое украшение. Че тебе надо? Повторюсь, то, что комната может взорваться. Я тебе взорвусь. Иди отсюда. пожалуйста, мне хозяина рыба. Пожалуйста. все, подарили. Видишь, что у меня? Мне подарил сам. Тот сам. Манамах. Так. Я честное слово по шее. <как> меня... Я тут подарочки. Ты застал меня бить. Держи. Все это передашь Олегу. Хорошо. Так, скажу... передать Феликс. все Феликсу. Ах ты ж нечесть, пойду твоей маме. Расскажи, Нет. Она моя не забывай. Кто он твоя? Моя сестра твоя мать, моя сестра твой. А, ну иди, рассказывай. Скажу, то, а ты, я сейчас все отдам. Я, я тебя сейчас одену. А еще то, что ты рискуешь своей жизнью, как человек-паук, спасать мир. Все, Поним? я пойду. Ты что? Да как ты посмел, мой священный наряд? Ну все, я пойду точно твоя мамки, все расскажу. А? Стой! А ты... Стой, индюк Индюшка, стой. Сабрин. Стой, индюшка. А Саб Саби. Стой, Сабиб. стой, стой, стой, стой. Нет. Сабиб. Она не слышит ничего. Уши беру уши надену. Да ты шо, сестренка, пойдем, чай попьем. Нет, не попьем у нее работа, много дел. Я, тетя Клава, да. Хочешь, хочешь получить по лицу своему? Мутант. Так, пойдем. Вообще. Просто не обращайте пойду, на нее внимания. Я, я, сейчас, я пойду сейчас этой Со своей подружкой чай попью. Так сюда. Отсюда, отсюда или ночью сейчас? <связь> <Ахалай>, Кастрикай, катай. <связь> <Избавляй> от, <котя>. <связь> <связь> а от человека. Все. <связываю> <связываю> ладно, ладно, буду сидеть тут. Ладно, все, я пошла со своей подушкой чай Сейчас опять отправляй Катай в домой Короче, все, пошла к эклипси. Ты мне Не мешаешь Клипси ходить моими подруги. Так, сажусь на свою метлу, хоть это не метла, ну ладно. Полетела. Я это полетела. Пока. А я тебя вижу. <сорвать> меня, Привет. Пока. Не знаю. Никто мне даже не помог. Чего вы такие твари неблагодарные? Ты, все, предатель, предал, рассказал все эклипси. Ничего я не рассказывал никому. А почему я сейчас получил зонтиком по башке, еще и маджестия меня вкусно заплюнула? Зонтиком. По, по башке. Вообще-то... Смотри, что у меня есть. Феликс, а у тебя мы такого мы нет. Чё, тупой. Пошел отсюда. Пошел ты что-то. Тупой, Олег. Не да где ты Неважно, где я прячу. Вот здесь я прячу. Давай быстрее. Мне еще что-то... Что, -то, что -то и крипцовое крипцовое тебе дать? В красных пятнах. Черных пятнах в красном костюме. Я не знаю, о что она говорила. Ничего, никаких пятен она тупая, плюс немножко. Мне эклип сама действует. Она мне говорила. Там что... мне без разницы. Моя знакомая. Смотри, я, что я, у, у меня есть. А дай мне это, мое. Что упало, то пропало. Так, пойду поговорю с Скотти. Надеюсь, Нет, стой. Ладно, на. Я знаю, то, что она тебе все дала. Ладно. на. Это, кстати, новые версии. И я знаю, то что 4. <coughs> а, да? Ну ладно, я пойду. Так! Нет. Я... Помню, так, ладно, сбыл. на. Воюй я не отдам, твою последу. Там их две версии, это уже новые, новое поколение. Новые а, версии. я в мусорку выкинул. Она сказала, я вспомнил, что она сказала. Она сказала, что она знает личность жука. Не знаю. Я Не в знаю. мусорку выкинул. Вот она, новая версия. И все, больше у меня ничего нет. Их должно быть четыре. Я... Мне ну только три дала. Да? Да. Нет, только три, только три. Я, я пошел с, я с ней. Пошел. <свят> Стой. <свят> Стой. <свят> я хотел тебе посоветовать. Там, <свят> там входа нет, он с той стороны. <свят> я ну, тоже ну, с тобой пойду да. поговорю с ней. Пойдем вместе поговорим. Погоди, у меня же есть... Дверяж, да, это новая версия, он может открыть порталы без дверей. До свидания, дверяж. Привет. Какой браслет? Да, ну я случайно. Я не знаю. отстанет от меня. А А где Олег? Где его дверя? Короче, полетела. Дверяш. Дверяш. Где Олег, ребят? Кто-то видел его? Лично я его с его дверяшем. Дверя. Ладно, привет. Дверя. Держи. Держи браслет. Дура, дура, дура, дура. Все, дура, все, дура. Пойду все перед... я пойду спать. Пойду передам. Ногу. Ой, чуть голову не сверну. Я с тобой. Адриан, я хочу пойти побыть. А если вы хотите? Помогите! Помоги. Никто никогда не знает, кто хранитель. Я-то знаю. Ты не знаешь, я тебе не забрал. Я уже все знаю. Мне да Маджестия все рассказала. Yeah. Мне она тоже много еще рассказала. О таких ток красных костюмах ходит по ночам. Из черных пятных, я тоже могу сказать, кто это. Так, буду спать. А,